просто боимся работу потерять. А, а, а жизнь вы не боитесь потерять и здоровье? Да тут гадалки не ходи, доверяй своему нюху. Противно нюхать, значит вредно. Чтоб ты сам на себя взял ответственность за то, что ты сам себе намажешь токсином свои руки. Прими порцию яда и иди спокойно дальше. Сегодня вот узнаю, что на организацию письмо на меня поступило. Там... Ну, во-первых, вступать никуда не надо. А то это может попасть под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества». Кто тебе мешает, действовать самостоятельно. Якобы коронакризис. Идут смерти. Непонятные. Но почему 90% именно из ближнего зарубежья дышать невозможно, говорит, задыхаясь здесь сижу. Он говорит, мне плохо. Я говорю, так сними. Он говорит, не могу, заставляют. Они дорожат своей работой больше, чем своей жизни. Сейчас волна добирается до тех, кто хоть как-то умеет сопротивляться. Они в сторону морга не пошли. А пошли те, кто не умеет сопротивляться. Переутрируй все, чтоб, ты, чтоб до тебя дошло. А баланс между этими сторонами ты должен сам найти. Вот ими кормить детей чтобы не сразу померли, вот так выходит. А где деньги взять? Иди на работу, и на... носи маску и убивай себя сам. А надо учиться взаимодействовать. Народ соображает, что происходит, но до них нужно донести информацию. А как донести? Через видео. Открывайте свои YouTube каналы Открывайте свои страницы в социальных сетях во всех. Вещайте. Ну 10 минут потратьте своего времени. Я за вас все сделаю, смонтирую и опубликую. Я последние три года своей жизни тружусь во всеобщее благо. Для вас же стараюсь. Будь самостоятельным. И давайте друг другу помогать выживать в этой ситуации. Буквально выживать. Решение ты принимаешь сам. что делать и как делать. По делу я озвучил, что можно сделать. Потому что чем больше вы скрываете, тем больше они наглеют. Алло, Антон. Слушай. Приветствую. Меня зовут Юрий. Мы с вами не знакомы еще. Угу. Сосед ваш напротив стрюхи 38-й. Откуда 38 дом? Ну, стрюхлистненько стрюхи. А, ну-ну-ну. Недавно жил там, переехал, вот сейчас на ЖД. Вот. У вас как время есть разговаривать? Ну, так, не очень. Что-то срочное или вопросы? Да как бы, блин, вопрос такой встал по нефтегазу, по сургутенефтегазу. Достали уже с этими антисептиками, как бы я вот ваше видео видел, как вы накс mm -hmm. Сам как бы проверил, убедился, везде смотрю, у них действительно везде этот полимер содержится. А, ты, медиком... а, а, а ты залез в интернет, убедился, что он опасен для жизни, является тактичным. Да, да, Википедия все посмотрел. Вот. Этим медикам говоришь. Они, да, мы все знаем, и про маски, что там все это, углекислый газ там, и что люди страдают, и что ну, там... Ну углекислый не... газ, это ладно, он, он, он с диоксидом титана маски ну, да, да, заставляет носить. да, я тоже смотрел, ну как бы там таких нету, но вот эти даже, которые медицинские, они дают от них тоже запах какой-то, вот как от китайской пластмасы. Тоже они какие-то, не знаю, их проверять надо, никакие сертификаты, ничего вообще да не тут, предоставляют, да не тут, дают вообще. Да тут гадалки не ходи, доверяй своему нюху. Противно нюхать, значит вредно. Да. И вот я вот сейчас только до обеда был на УТТ-3, на ПТФ, там на рационализаторов, они вот подряд идут, эти организации. И все, не пускают. Я говорю, я не буду этим, говорю, антисептиком брызгать. Она, все тогда не пустим, все, охрана встала, не пускает. А мне как бы там документы надо подписывать. Мы обслуживаем по охранно-пожарной сигнализации, по видеонаблюдению. Вот. И тупо все не пускают. Я им объясняю, Она, да, мы все знаем. Вот начальство там. Я говорю, давайте, кто там, говорю, позовите, говорю, пообщаемся. Почему я должен как бы по его там прихоти травиться? Они, нет, это ты там откуда-то свыше, вы там ничего не докажете. Мы, говорит, сами все тут... Просто боимся работу потерять. Хотя <смех> сами все знают. Как а, а, а жизнь вы не боитесь потерять и здоровье? Так я, Ну, я говорю, вы что, выбрали смерть, получается. У меня, говорю, вот, ладно, да, вот, ну, дети надо, как бы, кормить. Я тоже тут уже перед выбором просто, ну, выполнить работу, блин, или стоять, ругаться, как бы. Вот, я говорю, как, давайте, говорю, блин, перчатки одену. Нет, вот хоть и перчатки, все равно надо брызгать. Я говорю, так и смысл там же дышать именно вот, что нельзя этим? Они вот и все, короче, никто Ты не понял. Ты не понял. У, у них э, задача стоит не, не, не такая, чтобы типа тебя обеззаразить, а задача стоит, чтобы ты вот этот полимер, вот этот полимер вот сам... Вот именно, что я понял, да. Сам, добровольно, добровольно без всяких оснований, без документов, без э, письменных приказов, без... Возложение ответственности на кого-то, чтобы ты сам на себя взял ответственность за то, что ты сам себе намажешь токсином свои руки. Да. Нам... Вот прими порцию яда и иди спокойно дальше. Да, да, да. На ПТФ вот в пятницу по поводу маски тоже там было. Ну, как бы я... Тоже сейчас как сторонняя организация, должностное лицо и меня как бы мои работодатели должны обеспечить СИЗом. Вот, ну, прохожу, говорю, меня обеспечили, ну, у меня как бы уже, говорю, не свежая она, ну, и в машине осталась, машина как бы поехала через шлагбаум, а я зашел, мне там надо было журнал заполнить еще, говорю, обеспечьте. Пожалуйста, если есть. Она достает мне какую-то, вообще уже растянутую, такую, как будто ее кто-то одевал, помятая такая вся. Я говорю, не, говорю, извините, такое не буду. Если вы, говорю, руководствуетесь документами, то будьте, говорю, добры уже как положено, как там написано, обеспечить. Пусть, говорю, хотя бы будет упаковано с каким-то сертификатом, а то что это вы мне даете. Та побежала, там ТДшника какого-то позвала, ну, точно не знаю, кто он. «Давай разборки наводить». И сегодня вот узнаю, что на организацию письмо на меня поступило. какими-то претензии? Ну, у нас как бы там получается сторонняя организация, и Сургутнефтегаз подписали там какой-то договор, который я просил сколько раз почитать, мне так его и не дают. Вот. Что мы там должны, обязаны их требования выполнять. Вот. Иначе как бы не допустят на объект. Я говорю, извини, говорю, я... Ни с чем не ознакомлен, ничего не читал, ничего не подписывал, говорю. Не, подожди, -то... тебе что, какую-то дисциплинарку влепили или что? Вот ждем, я к Демкам заходил сегодня в контору, спрашивал, а что за письмо? Они говорят, пока что позвонили, но должны выслать. Сейчас, говорит, будем читать, и тогда уже думать, что с, с этим делать. Ну, а, во-первых, а... тебя должны ознакомить с ним, раз там раз там присутствуют какие-то персональные данные твои, любые твои персоны, ну, то тебя должны ознакомить с данным документом. В любом случае. Ну да, это понятно. Больше как бы вот хотелось поговорить как-то, блин, как вот с этим антисептиком бороться. Может, блин, какой-то фильм заснять или еще что сделать наподобие как с Грессом. Я вообще бы как бы, блин, вступил бы куда-нибудь в каких-нибудь активистов, блин, если есть там кто такие, блин, потому что желание огромное бороться с этим. И как бы... Ну, во-первых, вступать никуда не надо, а то это может попасть под статью 282.1 Организация экстремистского сообщества. Ну, да, есть такое. Да? Ну, вообще, как бы, блин, тоже как бы практикой хотелось бы заниматься и больше изучать. Я просто как бы сильно так... Ну так как кто, тебе, кто тебе мешает действовать самостоятельно? Да что они все вам он, куда не зайдешь вот сегодня к работодателю зашел говорю блин что делать давайте говорю напишем какое-то письмо сделаем там выписки с этой с Википедии блин что почему вот работники там наши должны травиться, блин они блин ничего не делают дома сиди увольняйся вот. Или, или так, или так, короче, вот просто ты перед выбором. Вот. Вот. Ты, ты даже знаешь, этим медикам... я, я вот тебе скажу сейчас такую вещь, я еще никому ее не говорил. Когда я пять месяцев назад хоронил отца, mm -hmm. это было в июле, начало июля, конец июня, начало июля, я крутился вокруг вот этого морга там этих ритуальных агентств и так далее так вот там был ажиотаж в морге там была, там вся стоянка была забита просто машинами очень много народу было человек 100 200 постоянно там это на улице стояло и судя по внешнему виду это все были скажем так люди с, с ближнего зарубежья mm -hmm. вот. я не мог понять почему ну понятно что этот якобы коронакризис э, ну идут смерти непонятные. но почему 90 процентов именно из ближнего зарубежья я вот все не мог понять а я искал это вообще смотрел и не мог найти а где, а где же русские где славяне а вот, а вот э, буквально недели-две назад до меня дошло, потому что я вот зашел в магазин, там сидит э, тоже вот, э, не знаю, кто он, азербайджанец или дагестанец, мужчина сидит в маске, и у него прям такой жалкий вид, он прям, видно, что он, он замучен и это до, до предела. И, и что-то мы за маски с ним заговорили, и он говорит, Говорит, дышать невозможно, Говорит, задыхаясь здесь сижу. Говорит, мне плохо. Я говорю, так сними. Он говорит, не могу. Заставляют. Ну, либо работа лишится. Я тебе не про это говорю. Я тебе говорю про то, что... Э, почему 90% из них э, вот в первую очередь пошли. Потому что они, они... Как тебе сказать? Они дорожат своей работой больше, чем своей жизнью. Я такой вывод сделал. Поэтому не первые пошли. Сейчас, сейчас волна добирается до тех, кто хоть как-то умеет сопротивляться. То есть вот тогда пол, полгода назад те, кто сказал, нет, не надену, нет, не буду использовать, они, они в сторону морга не пошли. А пошли те, кто не умеет сопротивляться. То даже слова сказать не может. Да, он каждый день там с ними блю. Пытаюсь что-то там доказываем, там разбираюсь постоянно, ну, насколько могу, потому что тоже как бы надо выполнять работу. Некоторые конторы, вон на Кирбая, там серьезные вот эти уже АСУ нефть, у них там как стратегические объекты, там вообще с ними не поспоришь тупо или или там или идешь или выходи и все там даже никому нечего доказывать я уже просто вот куда захожу там охране там кто вот на входе кто вот требует показываю вот эту всю информацию то что что сам знаю по полимерам по маскам там а него ничего себе вот сегодня только там был в шоке там, я говорю, так вот, смотрите, говорю, какие симптомы. Один в один, те же самые, что и на ковид, то же самое удушение, то же самое затруднение, дыхания Говорю, так вот от чего люди так говорю, помирают. Ну и то, что своим углекислым газом дышат. Где сидят, а что делать? Сами как бы все, мы больше не оденем. И вот, короче, перед выбором получается действительно вот только увольняться и думать эти чем-то, заработать как детей прокормить, потому что против системы тоже вот частные организации, против Сургутнефтегаза, кто обслуживает, тоже не пойдут, потому что они там все угодить пытаются, чтобы лишь бы лишь бы остаться как бы при обслуживании. Там мало того, что тендеровая система, вот это каждую осень вот недавно была, Торги Ясно, ясно. Смотри, есть несколько путей. Я тебя сейчас переутрирую все, чтобы чтоб до тебя дошло, где, где найти баланс. Я тебе и, и как сказать, и одну и другую сторону покажу весов, а баланс между этими сторонами ты должен сам найти. Значит, утрирую в это в худшую сторону. Короче, увольняешься, никто тебя больше не будет заставлять, но это не факт, что ты не, это, не сможешь там в магазин зайти и купить себе еду. Это все равно будет. Так что увольнение – это не выход. Чем кормить детей, когда уволишься? Да вон эти антисептики и, и, и маски, которые безоплатно выдают, салфетки так называемые. Вот ими кормить детей, чтобы они сразу померли. Вот так выходит. Потому что это безоплатно это, это, это, выдают. А за все остальное плати. А где деньги взять? Иди на работу, и на носи маску и убивай себя сам. О, видишь, какая вилка нарисовалась. Так, бороться охоту с этим. Не, не надо бороться. Не убегать от этого. Не надо бороться. Бо борется какая-то в борьбе. А в борьбе всегда есть пострадавший, поверженный. Смысл бороться, если не будет пострадавших и поверженных. Обязательно должен быть выигрыш и поверженный это вот и есть борьба а надо учиться взаимодействовать в учебе нету проигравших если есть это только приобрет... все приобретают опыт это понятно Но вот как в такой ситуации если ты на КПП и тебя не пропускают а нужно пойти сделать пойти ну что ты первый, первый год работаешь что ли вот есть начальник докладываешь начальнику пускай он принимает решение а те там говорят что вот Юра, не создавай проблемы, сделай, как просят, иди, делай. Получается, я проблема в итоге, Они, они. Подожди, у тебя, ты что, я тебе поясняю, как действовать, как работнику. У тебя возникла проблема, которую, которую ты решить не можешь. У тебя есть выбор, либо за счет своего здоровья решить проблему, либо отказаться от выполнения работы, то есть не выполнить задание начальника. Что делать в таких ситуациях? Докладывается начальнику что я, у меня возникла такая проблема, я не хочу терять свое здоровье. Ну это да, я вот сейчас хочу позвонить директору, тоже вопрос поднять, она у нас в Москву улетела. Я же пояснял в своих видео предыдущих, что когда мне полицейские начинаются жаловаться на свою работу или кто-либо, я говорю, а что ты мне жалуешься? Ты либо иди к начальнику своему жалуешься, непосредственно, не прыгай через голову, не надо к директору сразу, сначала к начальнику. Потом к не, начальнику ну, а начальника, вот... потом и к, к его начальнику, и так постепенно, по субординации до директора. По аналогии вот с этим ГРЭСом же, можно же тоже так же это на всеобщее обозрение поднять, как бы потому что кому не говоришь там про вот этот антисептик, что там содержится все в первый раз. Никто не читает, никто не заморачивается, брызгает, да и все. Так ты меня не услышишь, Я тебе еще раз вопрос задаю: кто тебе мешает вынести это все на общее обозрение? То есть самому как бы это все сделать. А да я, я ведь... как делаю? Я, у меня что, тут целая команда, что ли, это видеооператоров, там, мон монтажеров, этих всяких CMM этих, всяких менеджеров, которые по соцсетям все раскидывают? Ты что, меня <сосказав> видел где-то <сасав> штат, штат сотрудников, что ли, или что? Нет, ты как бы свою помощь предлагаю. <смех> я вообще как бы не знаю, там что у вас. Поэтому как бы самому интересно. <кх> И я, я все делаю сам. Просто, может, если что-то для этого нужно... Ну, что тебе... Поспособ... Вот, чё, вот ты мне ответь на вопрос. Что тебе для этого нужно? У тебя что, нет, нету телефона? Ты не знаешь, как пользоваться социальными сетями? Ты не знаешь, как переслать видео мне? Ну, у вас есть то, что нет у меня. Уважаемый как бы, канал на Ютубе и людей много смотрят. Так он же, а... он же не появился сразу. Я его создал и раскручивал. Этим тоже надо заниматься. Так вот именно время сколько нужно. Ты какая, да, да, ну ты... ты что хочешь да, ну, <смех> можно это, как тебе сказать, опустить руки и сказать, о, это только через два года у меня канал раскрутится, поэтому я ничего делать не буду, буду помирать, если, если успею за эти два года, это... Не, ну я просто как предлагаю, если что-то где-то заснять, видео вам перекинуть, я это как бы могу сделать. А вот чтобы смонтировать фильм, грамотно сделать, то это у меня опыта такого нету. Поэтому как бы вот если вместе как-то сообща с целями, с общими такими, чтобы до да, людей донести, чтобы больше жизни сохранить, да и вообще как-то может избавиться от этого антисептика, может тоже получится, примут какие-то меры, чтобы уйти от этого. Больше людей узнала об этом. Вот после моего видео про эти маски диоксида титана мне пришла информация, что на Греции убрали эти маски и вообще там многие перестали носить эти маски. И даже сами начальники это начали, ну они как бы носят маски, но носят на подбородке. То есть народ соображает, что происходит, но до них нужно донести информацию. А как донести? Через ну, видео. Вот таким же опытом, да, видео я живу. Вообще... Так я народу уже, это, уже три года говорю, открывайте свои YouTube-каналы, открывайте свои страницы в социальных сетях во всех, вещайте, присылайте, если нету на это время, хотя бы телефон достаньте, снимите видео, 10 минут видео заснять на телефон, неужели вы этого не умеете? Сфотографируйте, я, за... я, подожди, я нашел всю информацию. подожди, заснимите видео хотя бы 10 минут, сфотографируйте, пришлите мне хотя бы, ну 10 минут потратьте своего времени, я за вас я все я... сделаю, смонтирую и опубликую. Без проблем, все, я же и спрашиваю, как бы вариант, не вариант так сделать. Да, конечно, вариант. Способствуете, как бы поможете вы в конечном итоге? Конечно, я только этим и занимаюсь уже три года. Ну, все отлично тогда. Я вообще, это... на, на, на, как можно сказать, это забыл про свою личную жизнь. Вообще про свою жизнь забыл. Я сейчас, я последние три года своей жизни тружусь во всеобщее благо. Для вас же стараюсь. Ну, вообще бы как бы с удовольствием познакомился, помогал бы где нибудь что надо, что могу, что от меня требуется. Насколько да это. От тебя возможно. ничего не требуется. Ты, ты сам от себя требуй. Будь самостоятельным. Понятно. Не надо искать какого-то спасителя. Давайте вместе, с это, как говорится, сотрудничать. Где-то я что-то умею, где-то вы что-то умеете. Давайте друг другу помогать, выживать в этой ситуации, буквально выживать. Взаимно, взаимно. То и говорю то же самое. Ну, говорить одно дело, а другое дело делать. Потому что я об этом говорю три года, а у меня это, за, за все время, ну, максимум 10 роликов прислали. Ну вот, тогда от меня требуется ролик, да? От тебя ничего не требуется, я тебе еще раз говорю. Решение ты принимаешь сам. Что делать и как делать? Ну, это понятно. Ну, вот так, если. Чисто по делу. По делу я озвучил, что можно сделать. ну все тогда что то появится я тогда наберу позвоню добро да, а подожди можно я наш с тобой разговор размещу для всех да нет не против не против а там у тебя это имя звучит это сургутнести газ вот это все вот это это все, это все да. можно оставить да я думаю можно добро да, потому что чем больше вы скрываете тем больше они наглеют и на, на самом деле я вот ничего не скрываю. У меня вся, вся информация в открытый доступ сразу идет. Естественно, с разрешения. Те же самые цели преследую. Да, бро, договорились. Давай, звони. А так, познакомиться ну, не желаешь с соседом? Так желаю, конечно, Ну как сейчас знакомиться? Где? Кафешки все закрыты. Да так, увидимся, может, в гости зайду. Не, ну, я незнакомых людей не приглашаю или, или сам идешь на улицу, что пообщаемся. И это, в, в ВКонтакте есть? Ну, у меня там он, сильно не развита страничка. Так, у нас просто только... это, чат, есть, этот, есть. у нас там есть чат, Сургут взаимопомощь, мы там общаемся. Но я вот вступил в группу, которая, Сургут у наш, по-моему, так и есть, ВКонтакте. Страничка. Страничка там как бы нету такого Друзья там есть просто вступить. Ты И, там, найди как бы, там видео новые справа, появляются. подожди ты там справа внизу найди администраторы там есть Антон Булгаков вот ему а, напиши что написать да любое сообщение Привет я тебя я тебя а, добавлю ну, сейчас друг другу взаимопомощь все, все понял хорошо все давай все, счастливо. Рад был познакомиться. Взаимно. Благодарство. Счастливо. Все.